Так, всем привет. Давайте проверим, как меня слышно. Оцените, пожалуйста, в чате цифры от 1 до 10. Поставьте, как меня слышно. И слышно ли вообще? Ага, все, вижу. Спасибо. Так, я приветствую всех участников данного мероприятия. Спасибо, что нашли время сегодня поприсутствовать на нашем вебинаре. Сегодня будет очень важная и полезная информация для вас. Меня зовут Радик, я являюсь официальным представителем компании. Я начну с самого начала, так как сегодня здесь присутствуют люди, которые услышат эту информацию впервые. Сегодня мы поговорим о компании Source Energy, о технологии, которая является основой нашей компании, я расскажу о том, что уже сделано на сегодняшний день, и о планах на ближайшее будущее. Если у кого-то есть какие-то вопросы, можете их записывать, в конце вы сможете их задать. Сейчас я включу слайды и покажу вам свой экран. Итак, компания занимается производством генераторов нового поколения, не имеющих магнитного сопротивления, и на основе этих генераторов – бестопливных электростанций. Основной продукт компании Source Energy – это бестопливные источники энергии, которые будут применяться в социальной экономической сфере, а также во всех видах транспорта. Главное преимущество нашего продукта – это экологичность, автономность и независимость от существующих коммуникаций, а также неограниченный источник энергии. Мы начнем с презентационного ролика, затем я расскажу, чем занимается компания, какие проблемы мы решаем, что сделано уже в компании, за то время, которое она существует и какие планы на ближайшее будущее. Мир будущего, каким он станет.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 И делать его нужно. Сейчас. Так, давайте продолжим. Все началось еще в 80-е годы, когда так. Александр Сергеевич Кугушов, человек, который разработал данную технологию, ходил и оббивал пороги наших чиновников в России и пытался донести до них информацию о том, что он сделал. Убрал, а именно, убрал магнитное сопротивление в генераторе, но никто на него не обращал внимания, человек потратил несколько десятилетий для, для, ну, для того, чтобы просто донести до людей эту информацию. А, ничего у него не получилось, потом распад Советского Союза, человек уехал в Италию и там начал продвигать эту технологию. И вот сейчас мы подробнее о ней поговорим. А, Всем понимаем, что электричество на планете является неотъемлемой частью нашей жизни. Все люди так или иначе пользуются электроэнергией, но вот откуда она берется, многие даже не понимают и не знают. А берется она с электростанцией. Сейчас я немного расскажу о том, какие есть электростанции, откуда мы получаем электричество и в чем проблема и сложность. Так, Давайте разберем на этой схеме, как работает угольная электростанция. По сути дела, она представляет собой обычную большую печку, в которой загружается уголь. Каждая электростанция потребляет от 5 до 10 вагонов угля в сутки. То есть это, ну, представляете, очередь поездов с вагонами. Все это грузится в котел и сжигается. Далее уголь нагревает пресную воду, пресная вода крутит паровую турбину, и турбину вращает генератор. По сути, вся эта электростанция существует для того, чтобы вращать генератор. Он маленький, он всего занимает 2-3 метра. Но это как тот же самый паровоз, которому уже 150 лет, и технологии нужно срочно менять. На следующей схеме видно, как, как выглядит атомная электростанция. Это то, что нам навязывают распространять в 21 веке. Многие люди думают, что атомная электростанция – это атомный реактор, который дает нам электрический ток. И все города питаются от этих электростанций. На самом деле, что происходит? Это атомный реактор, в него загружается ядерное топливо который выглядит как железный ящик, нагревающийся до красна, как кипятильник. Он нагревает пресную воду, вода в виде пара превращает, вращает турбину, и весь этот механизм глобального масштаба, который обслуживает еще и десятки тысяч человек, плюс добыча и переработка ядерного топлива. Все это нужно лишь для того, чтобы вращать генератор размером 2-3 метра, который дает электричество в дома квартиры там город либо производство то есть никакого технологического процесса нет в принципе никто не как никто не заменяет генераторы и никто не понимает как он работает и наши ученые тоже даже плохо понимают что такое электрический ток если мы сравним да вот, в 80-х годах Александр Сергеевич Кугушов разработал технологию, как сделать, чтобы генератор не имел магнитного сопротивления. Вся проблема энергетики в современном мире — это неправильно собранный генератор, который сделали более 100 лет назад. Больше 100 лет назад человек собрал генератор, который вырабатывает электрический ток. Но не генератор, а просто синхронный электрический двигатель. И... Он вращается в другую сторону. При этом электрический двигатель вырабатывает электрический ток. Но вся загвоздка в магнитном сопротивлении этого генератора. Сейчас постараюсь объяснить, чтобы каждый понимал. Когда мы берем с генератора напряжение, генератор сопротивляется, нам нужно его все сложнее вращать. Например, автомобиль. Когда мы завели автомобиль, электроника вся выключена. То есть включаете электронику, и на заведенном авто обороты падают. Вот маленький генератор так сильно сопротивляется вашему двигателю, который тянет автомобиль, что если поставить туда генератор побольше, то двигатель вообще не сможет вращать генератор. Настолько мощное сопротивление. В атомных и угольных электростанциях ну, всего лишь, как я уже сказал, 2-3-метровый генератор. У нас есть миссия. То есть, Основная миссия компании – это остановить э, землетрясения на нашей планете, которые усиливаются с каждым днем. И в чем беда этой системы? То есть э, наши ученые, геологи совместно с американцами расставили сейсмологические датчики по всей планете, и мы в режиме реального времени можем отслеживать землетрясения во всех странах. Вот так вот выглядит. Э, Сервис сейчас я покажу, как им пользоваться. А напишите, пожалуйста, в чат, кто слышал, сколько в этом году было землетрясений уже. Угу, вижу ответы. Ну, на самом деле, да, их было очень много, более тысячи штук. Причем процентов 20 из них принесли разрушения на планете. То есть вот так вот выглядит сервис, которым можно в режиме реального времени наблюдать за землетрясениями. Эти точки красные ⁇ это землетрясения за последние 24 часа. Если нажать на кнопку вот здесь вот сеттинг настройки, да, вы можете выбрать там за последний час, за последние 48 часов, за последние там две недели. То есть посмотрите, разберитесь. какой вот посмотрите, какое колоссальное количество землетрясений было за последние две недели. Вот Тихоокеанская плита. Вы видите по ее границам, вот вокруг идут землетрясения. О чем это говорит? Ну, то есть что происходит? Да? В связи с тем, что мы добываем колоссальное количество угля и других природных ископаемых для того, чтобы просто вращать генераторы на планете, уголь, который мы сжигаем, уходит в воздух. Масса планеты уменьшается, смещается его ядро. Из-за того, что смещается ядро планеты, нагревается магма. Из-за того, что нагревается магма, наша планета растягивается, как футбольный мяч, и на границах литосферных плит, вот как раз вот в этих местах, происходят разрывы и движение литосферных плит. И мы можем видеть, как вот эта Тихоокеанская плита отодвигается от Северной и Южной Америки. И вот где Северная Америка идет, как раз самое большое количество землетрясений вот в этой части. И с э, самой большой магнитудой идет разрыв. Землетрясения также происходит в Европе, в районе Турции. То есть вот здесь вот, в этих краях. Сообщается также о том, что этой осенью там будет опасно находиться, особенно летать на самолетах в данном районе, и людям стоит задуматься, почему это происходит. А происходит это только потому, что мы сжигаем колоссальное количество ресурсов, только лишь для того, чтобы иметь электрическую энергию. А чтобы все это остановить, нужно срочно останавливать угольные электростанции и атомные для того, чтобы перестать сжигать ресурсы. Например, самые крупные из землетрясений вы можете посмотреть в интернете «Материк Африка». То есть он, материк Африка просто треснул пополам, причем не просто землетрясение, а вот именно трещина в несколько десятков метров. Эта трещина очень много, ну, приезжали очень много журналистов, выезжало с различных стран мира, и много материалов было снято о том, что произошло. То есть вот вы можете наблюдать, тут единственная дорога, которая там была, она была разрушена, и в кратчайшие сроки ее восстанавливали. Вот тоже фото в Новой Зеландии, тоже примерно похожая штука. И все коммуникации, которые были на этом материке, желез дорога, автодорога, интернет, трубы, коммуникации, все порвалось, а люди остались без связи. Несколько дней занимались только что. Ну, только тем, чтобы обсыпать эту трещину, чтобы хотя бы автомобильное сообщение наладить между верхней и нижней частью материка. Для примера, в России 70% железнодорожного транспорта везут уголь на электростанции. Китай официально заявил, что у них 90% железнодорожного транспорта везет уголь на электростанции. А через 10 лет у них не будет свободного железнодорожного транспорта для того, чтобы обслуживать электростанции. А при этом что происходит, да, вот на сайте, можно, вот официальный источник сайта Министерства энергетики смотреть. вот столько наша страна вырабатывает электроэнергии в час и примерно столько же потребляет Это проблема всех стран в мире а все страны, то количество энергии, которое вырабатывают, они все его и потребляют И сейчас 21 век, такой технологичный, технологический рывок все хотят построить много промышленных производств, но никакой страны нет электроэнергии. И наша страна является монополистом, особенно в атомной энергетике. Для тех, кто не знает, Барак Обама, когда уходил с поста, передал акции атомной промышленности в нашу страну. И теперь мы монополисты на всю страну, на всю планету. То есть мы можем строить атомные электростанции, добывать топливо и обслуживать эти электростанции весь мир. Ну, весь мир просит увеличить количество атомных электростанций для того, чтобы сделать технологический рывок. При этом срок постройки электростанции – это 20 лет, а стоимость а – стоимость 10 миллиардов евро каждый. При этом экологическая катастрофа, которая сейчас есть, на нее никто не обращает внимания, и они хотят еще настроить их в 2-3 раза больше по всему миру. Например, все вы знаете Фукусим, да, недавно была авария, просто вода попала в атомный реактор и атомный взрыв. Чернобыль, то же самое. Реакторы, которые стоят, строят наше государство, они выдерживают землетрясения с магнитудой до 8 баллов. Сейчас количество землетрясений, их магнитуда увеличивается до 10 баллов, и будет, ну, их будет множество уже в этом году. И, соответственно, это разрушение реакторов, попадание туда воды, это колоссальное. Ну, количество атомных взрывов. Самый ближайший, который ожидается, это на материке Северная Америка уже в этом году, осенью, либо в начале следующего года. И весь мир, особенно энергетики, попали в такую ситуацию, что они и электростанции не могут остановить, потому что все остановится, и решить этот вопрос тоже никак не могут, потому что, ну, не знают как. А решение простое, оно было в 80-м году, и никто не обращал на него внимания. Это Александр Сергеевич кушов который. Живет в Италии, он просто убрал в генераторе магнитное сопротивление. Схема электростанции, которую он придумал, изображена сейчас перед вами. Вот в сравнении выглядит наша бестопливная электростанция да, с теми, которые сейчас существуют. В генератор к нему приделывается электродвигатель, и двигатель вращает сам генератор и запитывается от этого же генератора. При этом... Трех киловаттный генератор вращает всего, ну, всего 60-ваттный электродвигатель. То есть КПТ здесь не 100 и не 1000%, а гораздо больше. Почему так происходит? За счет того, что нет магнитного сопротивления, мы этот генератор можем вращать рукой. Даже такого размера, как на электростанции, никакой паровой турбины. Мы можем просто поставить маленький электродвигатель к этому генератору, который будет вращать этот генератор на протяжении десятилетий. При этом у всей установки всего лишь две заменяемые трущиеся детали. Это подшипник на валу генератора и мотора, и ремень, который соединяет, соединяет эти две детали. Все, ремонтировать здесь больше ничего не надо, никаких трущихся деталей больше здесь нет. При этом стоимость самой электростанции в тысячу раз меньше угольной и атомной электростанции. И срок постройки ее тоже в тысячу раз меньше. Например, 20 лет электро... атомной электростанции и несколько месяцев наша электростанция. Стоит не 20 миллионов евро, а наша в тысячу раз меньше. Компания также заявила, что в течение трех лет она заменит все угольные и атомные электростанции на нашей планете, а также бестоп... бестопливные электростанции. На, на такие бестопливные электростанции. Так, электростанция будет работать десятилетия, ее не надо загружать углем, нефтью, газом а, или атомным топливом. Что это нам позволяет, да? А, эту электростанцию можно сделать любого размера от нескольких сантиметров до нескольких метров. А, если мы возьмем такую электростанцию, которая вырабатывает 5, от 5 до 10 киловатт, и поставим ее в автомобиль, то автомобиль будет ездить десятилетиями, и не надо его заряжать. За счет этой технологии Россия выйдет на совершенно другой уровень и, и в промышленности, и в производстве, и в экономической сфере, и в социальной. Эти генераторы можно устанавливать у себя дома и иметь в доме тепло, свет, электричество, построить рядом теплицу, в которой круглый год получать от нее урожай. Если поставить такой генератор в самолет, он будет летать десятилетиями, не надо никакого топлива. При этом каждый самолет использует несколько тонн топлива в час. Корабли тоже каждый использует несколько тонн в час. Есть небольшая схема, где можно применить эти генераторы в промышленности, в городе, в любом виде транспорта, в том числе и в подводной лодке. Например, возьмем атомные подводные лодки, да, атомные ледоколы, которые у нас в Актике ходят. Что такое атомный ледокол? Это обычный корабль, на котором стоит паровоз. В нем стоит атомный реактор, который греет пресную воду. И эта пресная вода, при испари... ну, пар, вращает генератор на этом ледоколе, и ледокол плывет. Компания... Немножко о компании расскажу. Да, компания Source Energy вышла в свет в марте 2018 года, нам всего два месяца. И она нас знают уже во всем мире. Мы так, провели переговоры с, с такими странами, как Германия, Китай, Болгария, Украина, Беларусь. Очень много различных регионов вышли с нами на связь в Российской Федерации. Проведены переговоры, презентации в Москве, было интервью на радио. Все поддерживают наш проект, и мы постоянно продолжаем информировать население в нашей стране, Потому что именно наше население должно быть первым, ну, первыми пользователями наших бестопливных, бестопливных электростанций. Мы хотим, чтобы каждый человек получил генератор и не просто стал использовать его в быту в своей квартире, но смог сделать какое-то маленькое промышленное производство на основе этого генератора. Что позволит быть полностью незав... Незав... Незав... независимыми. Вы сможете в чистом поле построить дом и независимо от коммуникации получить там воду, электричество, свет, тепло. Компания выпустила электронные акции, которые называются «Мегаватт-контракт». В, в компании есть свой электронный банк. Эти акции постоянно растут в цене. В, так, в марте месяце стоимость акции была... На сайте размещен график роста курса. То есть вот вы можете посмотреть сейчас на экране, да, ознакомиться. Начиная, началось все с 1 марта, стоимость, стоимость была 5 рублей. Цена акций повышается каждые две недели, независимо от бирж, от курса доллара, стоимости нефти на рынке. Она не зависит ни от какой валюты. Стоимость опубликована до 1 сентября на сайте компании. Например, сегодня акции компании стоят 170 рублей, а с 1 июня они уже будут стоить 210 рублей. Самый главный нюанс – это то, что компания будет продавать генераторы только за электронные акции. То есть не за рубли, не за доллары, не за евро, а только обменивают на наши электронные акции компании. Поэтому они пользуются колоссальным спросом, постоянно растут в цене. При этом мегаватт-контракт подкреплен стоимостью электроэнергии. И каждая акция стоит 3100 рублей и содержит в себе 1 мегаватт электроэнергии в час. И пару слов скажу, почему продажа идет через токены. Когда запускался этот проект, стоял вопрос, как сделать рекламу и массово запустить эту информацию людям. Если бы мы давали такую технологическую информацию по телевидению, никто бы ее не воспринимал в газетах, прочитали бы единицы. Но так как криптовалюта сейчас – это тренд, мы запустили ее и решили сразу несколько проблем. Это информирование за счет системы… Ну, это информирование, и за счет системы блокчейн мы упорядочили очередность людей с помощью кошельков. И знаем, кто первый получит генератор, а кто последний. Обычно обычному населению вообще не под силу купить генератор за миллион рублей. За счет того, что акции растут в цене, и они выпущены изначально по низкой цене, то любой желающий может купить себе 100-200 контрактов, чтобы потом приобрести генератор за миллион. Почему 3100 рублей да, контракты будут стоить? Потому что стоимость электроэнергии в России с 1 января этого года опубликована на сайте Министерства энергетики и составляет 3100 рублей за 1 мегаватт. И одна акция – это контракт между вами и компанией на поставку вам 1 мегаватт электроэнергии. Что можно сделать с контрактами? Да, вы можете обменять их обменять их на электричество, на генератор от компании, да, либо передать по наследству. При этом для тех, кто знает, что такое криптовалюта, все знают такие валюты, как биткоин, эфириум и так далее. Вот наша система, наши акции, они основаны на блокчейне, являются криптовалютой. При этом это самые совершенные криптовалюты, которые сейчас есть на планете. У нас создан мультикошелек, которым помимо мегаватт-контрактов вы можете хранить все криптовалюты, которые есть на стандарте ERC-20. Контракты вы можете приобрести за любую валюту, в том числе криптовалюту. Выпуск генераторов начнется уже осенью этого года, и выпускать их будет не просто наше производство, а более 50 предприятий на территории нашей страны в разных городах России. Например, у нас уже есть производство в Томске, Сейчас планируется покупка крупного предприятия в Новокузнецке. То есть у нас есть видео с производства. Вот хочу продемонстрировать. Кто, в каком мире мы будем шить? Запись от того, видео что о том, он что сделано он... в производстве Source Energy 5 мая 2018 года. Готов корпус. Корпус сделан из алюминия, также готовы крышки, подшипниковые узлы. Готовы резиновые прокладки, также готовы переходные втулки с шпоночным пазом. Закупка подшипники. Ну это комплектующие. Соответственно, подготовлен вал шпонки. Вот также переходные штуки. Посадка с минимальным зазором, поэтому я ее вставлять не буду. Фиксирующая втулка. Это переходные втулки на три фазы, то есть их три. Дальше. Вал, значит, выполнен из нержавеющей стали. Дальше. Шпоночные пазы. Также закуплен листовой прокат для производства генераторов и мотор-генераторов. Ну, вот такие новости производства. И часто задают вопрос: сколько будет стоить генератор? Примерно в два раза дороже дизельного. То есть можно будет посчитать, сколько это будет стоить в контрактах. Например, для дома нужен генератор примерно в 30 киловатт. Дизельный стоит примерно, ну, такой мощности он стоит примерно 200-300 тысяч рублей. Наш будет стоить в два раза дороже, то есть примерно 400-600. Обычному населению не под силу купить генератор за 600 тысяч рублей или за миллион. Как раз для этого отпускная цена и была опущена до 5 рублей. На сегодняшний день, чтобы приобрести генератор такой мощности, вам нужен примерно ну, 200 контрактов. Если их умножить на 170 рублей, это получится сумма больше, чуть больше 30 тысяч рублей. Эта сумма хватит для того, чтобы сейчас купить контракты, а осенью получить генератор стоимостью 600 тысяч. Если вам нужен генератор большей мощности, да, вы можете связаться с любым официальным представителем компании, либо со мной, мы можем вам ну, высчитать необходимое количество контрактов. С 1 сентября стоимость контрактов будет уже 3100 рублей. Также количество ограничено, их выпущено всего 380 миллионов штук. Их продажи закончатся 1 сентября 2018. Также с 1 сентября компания начнет выкупать контракты у населения по 3100 рублей, поэтому нужно не терять время, Сейчас покупать контракты, пока они дешевые. И наша задача как можно быстрее проинформировать население на нашей территории, чтобы они как можно больше купили генераторов. Также идет информирование в Италии, в Германии, сейчас подключается Китай. Если Китай, соответственно, купит больше наших генераторов, значит технологии там будет развиваться намного быстрее. А еще есть такой нюанс, если... Ну, что если какая-то страна вообще сворует эту технологию, то мы вообще настолько проиграем в этой ну, гонке, что наша страна, единственная страна, которая владеет ресурсами, такими как медиа и металлом, мы будем просто добывать ресурсы в ту страну, а они будут просто пользоваться этой технологией и уйдут далеко вперед. Мы пока не рассматриваем производство в других странах, рассматриваем только продажи генераторов в другие страны. Компания будет заключать контракты, начиная с мая этого года, со всеми предприятиями и другими странами на поставку этих генераторов. Так. Все находятся, в принципе, в, разных, в равных условиях, то есть кто купит больше акций, те и получат больше генераторов. Найдутся промышленники, которые узнают о нас в ноябре или декабре этого года, или в следующем году, эти люди, которые владеют ну, заводами, и платят за электричество, например, 1 миллион в месяц, они захотят купить генератор, но компания им скажет приобрести акции только за наши акции, ну, вы сможете купить генератор. И на нашем сайте будет список людей, реестр, кто хочет продать с телефонами, с ценами. Меня минимальная стоимость будет 3100 рублей с 1 сентября, а продавать вы можете по той цене, по которой сами посчитаете нужным. Так, вот само производство в Новокузнецке, да, которое сейчас будет покупаться. У автора Александра Сергеевича Кугушева есть ну, целый список патентов, то есть с ним вы тоже можете ознакомиться на сайте. Вот различные фотографии с выбросами, так выглядят современные генераторы. То есть смотрите на загрязнение, которое несут эти электростанции. Так, ну, в принципе, мы... я, наверное, все уже, в принципе, сказал. Вот для тех, у кого есть вопросы, под видео есть ссылочка. То есть на... вы можете оставить заявку, мы с вами свяжемся с... Свяжется официальные, ну, официальные представители компании, ответить на вопросы. Также вы можете обратиться к тем, кто пригласил вас на данный вебинар. Так, сейчас я хочу передать слово человеку, с которым многие присутствующие здесь уже знакомы. Это руководитель отдела развития и маркетинга компании Source Energy. Это человек, который занимается развитием компании с самого, ну, с самого основания компании. Он разработал систему партнерского вознаграждения за развитие и продвижение компании. Человек, который сам открыт ко всему новому, а также делится своими знаниями, собственным примером обучает, как строить большие команды и достигать больших результатов. Это Владимир Мошкин. Владимир, ты на связи? Да, да, на связи. Слышно, слышно меня, да? Хорошо. Да, слышно, передайте слово. Все, благодарю за представление. Аж мурашки по коже побежали. Здравия, друзья! Надеюсь, что сегодня у нас... Я уверен, что сегодня у нас не будет так, как вчера происходило. Пока я еще вот, получается, вижу, Радик, твой экран. Ну, меня показывает, что я сам себя вижу, и твой экран, панель инструментов. Да, вот сейчас все нормально, все прогрузилось. все. Все отлично. Меня тоже, да, дай обратную связь, все видно, экран, ну, вернее, меня видно, да? Да-да-да, да, все нормально, все видно. Ну, все здорово, благодарю. Друзья, ну и сегодня, хорошо, что вчера не получилось у меня выступить по техническим причинам, потому что сегодня пришли еще дополнительные мысли по поводу плана продвижения и вознаграждения всех участников продвигающих идеологию, идею источника энергии. Компания источник энергии. То есть это генераторы разового запуска, так сказать. То есть один раз его запускаешь, и он вечно работает. Остается только иногда менять подшипник или не. И получать сколько угодно электричество. И давайте перейдем к плану вознаграждений и продвижения. Кто-то его уже читал, Сегодня он был дополнен, кто-то не успел еще пройти а, и посмотреть. Я сейчас план вознаграждения, ссылочку отправлю Радику, а, чтобы он выложил под видео а, после вебинара. Сейчас я вам продемонстрирую, Получается, делаю демонстрацию экрана, рабочий стол предоставит доступ к экрану. Мы постоянно изменяемся, дополняемся под реалии, перестраиваемся и так далее, и тому подобное. Поэтому прошу принимать это как есть. В общем, в интернете лучше всего работает пост в социальной сети. Вот так он выглядит, на моей странице закреплен. Это когда вы дарите человеку, вот моя страница, если кто не знает, ID вверху. Можете добавляться в друзья, задавать вопросы, получать инструкции. И отслеживать всю информацию в новостной ленте. Я вот такой пост закрепил 24 марта и уже 15 тысяч просмотров. Вот лайков 597, 73 комментария, 262 репоста. То есть люди перезаливают эту запись на свои страницы. И давайте просто да, возьмем, там, ну, вот на любого человека ткнем. И посмотрим, то есть у него там 7 человек посмотрели запись, да, тут еще 7, здесь 5. У кого-то, ну, тут мало видно друзей у человека. Допустим, кто у нас еще? <coughs> вот человек 14 мая недавно 2 дня перезалил запись, 18 просмотров. То есть из-за того, что еще мало друзей у людей, но у многих есть и тысячи. Давайте возьмем кого-нибудь, кто подольше э, в этом деле. Кто раньше закрепил, пролистнем, да, там где-нибудь в серединку. Э, ну, кого там у нас? Ну, давайте вот Виталий Максимов попробуем. Вот у человека тоже репост. 6 мая, ставим лайк, 14 просмотров, 15, ну и так далее, да, все равно множитель, да, в среднем 10-15 даже, если мы возьмем, то получается, что 262 репоста, если даже 10 человек посмотрели с этих страниц, это уже 2620 человек обратили внимание на информацию, причем это ничего не стоит, единственное, что Каждый может получить 1 мегаватт в подарок. Если записал видеоотзыв об этой записи и о компании, получил 5 мегаватт в подарок. В рублях это вот такие цифры, которые будут 1 сентября стоить акции. И если эту запись продержал 10 дней на своей странице, ой, 30, 30 дней в месяц, то получаешь 10 мегаватт за то, что закрепил запись. То есть вот здесь три кнопочки нажал и закрепил. Продержал месяц и получил. Это вот план продвижения в сети. Сегодня я для вас еще презентую, и потом под видео так же самое будет выложен продвижение в соцсетях. Это 387 страниц текста, которые вы можете изучать очень долгое время, поэтапно применять. Мы пробежимся коротко, что это и как, по началу текста, да, ну и начнем прям это делать прямо сейчас. <coughs> вот я буду перелистывать по странице. Что это такое продвижение в социальных сетях? Какие-то символы, какие-то теги, суммы, конверсия, CTR там. <coughs> и вот э, люди продвигают какую-то информацию, баннеры, э, стоимость их, но есть и тренды, то есть это продвижение в соцсетях как бы оно и вносит вот эти все лексиконы, вот это, тренды, там и сейчас дальше мы еще будем изучать какие. Емкость памяти людей сокращается, то есть это сегодняшняя реальность. Я сегодня вам покажу именно реальность, то есть емкость памяти у каждого сокращается ввиду того, что очень большой плотный поток информации. То есть вы открываете iPhone, смартфон, там Android, ну, какой-то телефон бесконопочный сегодня, и у вас там куча мессенджеров, которые там отвлекают ваше внимание, и каждый там втюхивает свою информацию. И сегодня, если ваш бизнес не в интернете, если вы не умеете работать с социальными сетями, с группами людей на определенные темы, то ваш бизнес просто навсего, он убыточный однозначно и тянет вас вниз. Поэтому чем раньше вы начнете использовать соцсети в продвижении своих услуг, товаров, продуктов каких-то, то вы быстрее добьетесь результата. Результата, в принципе, добьетесь уже за несколько недель работы в социальных сетях. Я это показываю своим примером. Я работаю только в социальных сетях. Ну, изредка провожу личные встречи. Одно из, одна из тем, тебя поздравляют с днем рождения, потому что пришло уведомление на телефон. Это удивительный способ, да, поздравить человека с днем рождения какой-нибудь емкой, красивой, искренней поздравлялкой от души, прям, чтобы сердце срезонировало у человека. И он обратил на вашу страницу внимание. И э, потом ему дать информацию после того, как он прислал вам благодарность: что благодарю за поздравление, и дать ему информацию о себе, чем вы занимаетесь. Это самый действенный метод. Я его каждый день делаю. Я каждый день у меня две страницы ВКонтакте, на которые больше 12 тысяч друзей всех вместе, и у меня каждый день 50-100 человек э, оповещений с днем рождения. Я каждый день э, начинаю э, вот проснулся. Все дела утренние сделал, сажусь работать и сначала поздравляю всех с днем рождения, с утра прям, в начале дня. И люди дают обратную связь, благодарят, я им даю свою информацию. Помнят про твой день рождения. Помнят про твой день рождения, здесь показывается, что очень мало людей, но социальные сети напоминают, и тогда многие помнят про твой день рождения. Люди перестают изучать контент. То есть очень длинные тексты люди не читают, потому что отсутствует время. Люди научились сравнивать и хотят сравнивать. То есть хотят сравнивать, как они живут, как живут другие, как отдыхают другие, что кушают другие люди. И хотят стремиться к лучшему. Этот круг большой, этот круг большой, вопрос, вот этот зеленый круг. А так, когда он маленький, и вот этот самый большой круг, когда у вас куча-куча друзей, и информация распространяется. А так, большой круг, да, он больше. Круг, Круги в центре одинаковы. Но сама площадь э, воздействия, она разная, потому что вот каждый вот этот круг здесь еще Находится. То есть у каждого друга есть еще друзья, у тех друзей есть еще друзья, и можно бесконечно этот круг расширять. И так расходится информация от человека к человеку, к радио. Это самый эффективный способ распространения информации. Секреты настройки аккаунта здесь вы получите. Цифры. 84 миллиона человек в возрасте от 16 лет и старше являются пользователями интернета в России. Видим, что этот э, документ, он датируется с годом, то есть сейчас отметка это стала еще больше. То есть вот тенденция с 2008 года, да, за 10 лет сегодня э, 25,4%, и вот э, сегодня там, ну, я думаю, уже по 90%, потому что даже э, у меня мама, да, э, пенсионер, бабушка, она уже пользуется смартфоном. Хотя раньше как бы ну не могла представить, как этим пользоваться. Без кнопочных телефонов. Вернее, с одной кнопкой. Цифры. Аудитория в России 22 миллиона человек. Сейчас она, конечно, выше, если не сказать, что в два раза выше. Россияне открывают приложение около 16 раз в день. Эти цифры тоже выше, потому что я сам по себе знаю, сколько я раз залажу в приложение за сутки. Когда опубликовал пост и ждешь лайков. Вот такое состояние. Это когда только начинает человек и думает, что сейчас все быстро там будет развиваться, так же, как у Володи Мошкина, к примеру. То есть много просмотров страницы. Нет, на самом деле этого можно добиться ну, каждодневной работой над своей страницей. Выкладывать качественный контент, поздравлять друзей, добавлять новых друзей к себе в друзья. То есть обмениваться информацией, лайкать, репостить чужие репо записи, заходить на страницы к людям и создавать внимание к своей странице, своими действиями. Это называется касание, касание с людьми в социальной сети. Оформление аккаунта. Чтобы получить заявки, нужно делать классный контент. Чтобы посты работали, нужна аудитория. Чтобы начать собирать аудиторию, нужно провести первоначальную подготовку аккаунта. То есть нужно подготовить свой аккаунт не так быстро, о чем говорил Стив. И вот аккаунт, к примеру, публикации 378 подписчиков 2895, это в Инстаграме, 839 подписки, сам человек подписан на 839 аккаунтов. Изящные ледоколы, развивают крутые проекты, занимаюсь спортом, фотография. Иркутск. Там. Ну вот, как бы оформлен аккаунт. Видимость. Зависит от заполнения профиля. Чем больше полей в профиле заполнены, тем а, в поиске его бы больше людей увидят, найдут по каким-то меткам, тегам, а, названиям а, тем, а, бизнеса и так далее. Зависит от сделанных постов. Тоже. Как бы, чем больше вы постов сделаете, тем а, больше будет переходов на ваш профиль. <coughs> ну, видимость также по названию. Если вы используете там, источник энергии, то люди, вводя в поиски, будут натыкаться на вашу страницу. Логин. Так же самое, смотря какой вы придумаете и будете его отображать. Это именно для Инстаграма, допустим, на визитках, на листовках, э, в интернете, на баннерах, э, на каких-то афишах в интернете свой э, логин. И по нему у вас люди будут находить в социальных сетях. То есть нужно стараться, чтобы у вас был уникальный ну, логин во всех социальных сетях, чтобы был одинаковый. То есть нужно застолбить свой уникальный логин, придумать его. Может содержать фамилию, имя, может отражать суть вашей профессии, бизнеса, только латиница, точки цифры, символ, подчеркивание, до 30 символов, участвует в индексации. Это именно про Инстаграм, если имеете в виду. Ну, в других социальных сетях там другие небольшие, немного критерий, но эти тоже все вещи подходят. <клёжу> Логин. Э -э -э так, лучшие люди, метки, места. Ну, это фильтры для поиска. Ну, дальше тоже посмотрите. Аватар имеет значение, чтобы он цеплял людей. То есть вот разные аватары. И на какой из них вам хочется нажать, чтобы посмотреть, что за человек перед вами. Это логотип может быть, личное фото. Иконка суть деятельности, суд деятельности, фон яркий, картинка хорошо вписывается в круг, нет нечитаемых надписей. То есть это вот рекомендации для аватарки. Ее можно заказать у дизайнера, уникальную сделать какую-то качественную, высокого качества разрешения на фотоаппарат сфотографированную. Хочу заметить, что вот это все вы делаете как бы на большую долгую перспективу, можно сказать, на всю жизнь до конца ваших дней. Поэтому э, нужно сразу делать это идеально. То есть это так же самое, как вы строите свой дом, родовое поместье. То есть чтобы не заливать каждый год фундамент, который будет рушиться, некачественный, там, дешевый, лучше сделать на многие лета. То есть на много лет. И здесь так же самое вы должны подходить к, к созданию своего аккаунта в социальных сетях. Именно как постройки своего дома на долгие лета. Тогда э, у вас э, ну, люди будут подписываться и общаться с вами. Аватар – это пылесос трафика. То есть аватар, э, ну это как по одежке встречают, по уму провожают. Имя. Короткий дескриптор о а вас. главные буквы привлекают внимание. Используем высокочастотные слова. Дублирование в логине. И имени ничего не дает. Можно тестировать разные комбинации. Добавляем эмоджи. Индексируется поисковиком. Ну, имя тут. И вот мы там раз-раз вносим и разные фильтры. О себе немного пишем о себе. Очень мало букв примерно 150 символов. Вкладываем то, что хотим показать нашему подписчику. Указываем город, где нас искать. Указывайте способы связи с вами, мессенджеры, которые чаще используют клиенты. Скайп, почту, телефон, ватсап, вайбер, телеграм. То есть указывайте максимальное количество каналов. И то, что максимальное, основные каналы связи с вами, чтобы человек мог легко и просто до вас дозвониться, достучаться, написать вам сообщение, выйти на связь. Почему нужно обратиться к вам? Тоже об этом нужно написать. Призыв к действию, чтобы был в вашем описании о себе. Не индексируется описание о себе, не ставьте хэштеги. Зачем просто быть, если можно быть лучше? Один вот из моментов. А, о себе примеры, как люди о себе написали, тоже посмотрите. Руководитель франшизы орган, Ангарск, Иркутс, бизнес-проект, Майер -тайм, хочешь денег, нажми на ссылку, и все, и тебя перебросит э, на информацию. То есть гиперссылку можно поставить. Ну, тут также вот имя, пользователь, веб-сайт. То есть, если у вас есть веб-сайт, тоже ставите со своей партнерской ссылкой, реферальной. О себе, электронный адрес, номер телефона, пол, рекомендации похожих аккаунтов. Отцентрованный стиль. Ну, ничего не могу сказать, что значит отцентрованный стиль. А, ну вот, а по центру, чтобы не влево-вправо. Не хаотично, вот именно центрованный стиль. Читать по центру. Секрет. Прозрачные символы. Вот они. Позиционирование. То есть это фотографии. То есть можно картинкой показать суть вашего, вашей страницы. То есть позиционирование может быть сосредоточено или рассредоточено. То есть, внимание, ясное, однозначное, выгодное. Опять же о себе. И позиционирование. Что-то написано там. Компания ваша, клуб, в котором вы состоите. Активная ссылка должна присутствовать на сайт, F-ссылка ваша, ссылка на YouTube-канал ваш, на котором люди могут найти информацию. То есть тоже нужно это заполнить. Битва раунд 1. Ну, как бы не могу прокомментировать. Битва раунд 2. Битва раунд 3. WhatsApp, Viber, Skype, Telegram, Facebook, ICQ, Одноклассники. Это количество скачиваний ну, по уменьшению. То есть самый популярный из э, мессенджеров на 2016 год это WhatsApp. Я сам им пользуюсь предпочтительно WhatsApp. Telegram да, а, здесь... На, ну, сейчас э, Телеграмм тоже уже выходит сюда в лидеры. Ну и остальные гаджеты тоже. Профили в веб, камеру, соответственно, бизнес-аккаунты, как создаются, настройки у них маленько другие по бизнес-аккаунту. Но это тоже изучите, сейчас не будем полностью проводить эту презентацию, просто я вам дал информацию, ссылка будет также под видео, выгруженная на Google Диск. Каждый из вас может скачать э, и изучить э, вот эту тематику. Это обучение по социальным сетям. Э, дальше. Э, так как продвижение по социальным сетям мы заканчиваем, переходим. Э, э, подарки, партнерская программа. И мы тут начали добавлять пункты. Третье. 3.0. Пункт 3.0 был добавлен вчера. Партнеры, сделавшие товарооборот по продаже мегаватт-контрактов в полмиллиона рублей, получают в подарок каникулы от компании «Источник энергии» в местах силы. Один, один, будет, одни каникулы кто-то выберет на море или в Сибири, в тайге, на природе, на реке. Партнерская программа от нуля до плюс 10% получения мегаватт контрактов к вашей закупке. Это зависит от э, руководителя, от официального представителя. Каждый сам регулирует э, вот эту планку вознаграждения, к э, кому вы подключаетесь. То есть вы, соответственно, можете с несколькими э, официальными представителями предварительно пообщаться и подключиться в команду к тому, с кем вам будет комфортно, удобно работать, и вы будете друг друга слышать и понимать. То есть не останавливайтесь на ком-то одном, прежде чем ну, с кем-то работать, даже он может быть не с вашего региона, официальный представитель Search Energy. Вы пообщаетесь с несколькими людьми, и в ком вы увидите родную душу, я даже вот так вот выражу, да, именно родную душу, почувствуйте, срезонируйте сердцем друг к другу, в понимании, что вы интуитивно даже понимаете друг друга, мыслите в одном направлении, с тем человеком работаете. Так, почему объясняю, почему будет два варианта. Так как большая часть людей в команде правоведы, то есть люди, которые защищают э, права человека, то мы начинали свою деятельность в сети э, и продолжаем ее по ликвидации кредитов. То есть э, мы э, занимаемся правовым просвещением граждан. Вебинары, семинары у нас э, там сотни записаны в интернет, выложены по правовой системе. О том, в какой правовой системе мы живем, как нас эксплуатируют, как пользуются нашим незнанием законов. И, соответственно, те люди, которые вступили на путь защиты себя, судебными приставами, судами, с правоохранительными структурами, некоторые люди не могут выехать за границу по ограничениям своим. Но и для этих людей у нас есть. Ну, каникулы, которые будут проходить в Сибири. А именно сейчас, на сегодняшний день, рассматривается пока только Красноярск, но потом будет расширяться. Соответственно, но ну, если вы приедете отдыхать в Сибирь, в Красноярск, то мы однозначно с вами можем увидеться, да, там, и провести вместе время. То есть вживую познакомиться, прожить там неделю времени на природе, грубо говоря, там. На реке, в палатках, на сплаве, в лодках там, и так далее, тому подобное. Собирание грибов, ягод, орехов. <связь> Какая программа, это мы к первому июня вам полностью приготовим. Будет несколько программ и в Сибири, и за границей на море. То есть, где фрукты, солнце, море, природа, погода, большая температура, то есть каждый из вас может сделать сам выбор, кому куда удобно ехать. Будет три вида программ, это серебро, золото и платина. Серебряный уровень, он за счет компании, компания Search Energy на ваши каникулы за товарооборот в полмиллиона рублей, за собственный счет, 50 тысяч инвест... ну, проплачивать за ваш отдых, за, ну, за недельный отдых. Если вы хотите поехать с семьей, поехать там, соответственно, на дол... более долгий срок, может, вы приедете на неделю, а вам понравится, там вы захотите остаться месяц, то, соответственно, вы просто сами доплачиваете за это время проведения. Индивидуально также... Обсуждается вопрос, ну как бы, ну все индивидуально на самом деле, вообще все моменты, будет определенная программа, э, выложена до 1 июня, подготовлена с фото, с видео, как это будет происходить с ценами, с меню, предварительно я вам только сейчас вот могу показать, да, на, например, э, за, про море. Остров Панган, вот также эти ссылки я дам на, под видео, вы сможете это все посмотреть и почитать. То есть что он из себя представляет, вот такую красоту, вот такая, такой вид с бассейна. То есть вам ни о чем не нужно озадачиваться, вы выполнили полмиллиона товарооборот, сказали да я хочу поехать, а, никакие вопросы по поводу там оплатите мне деньгами нет, то есть либо вы забираете каникулы, либо ну ничего не получаете, то есть как бы так и ходите без подарка, как говорится а, тут а то я понимаю, что сейчас будут звонить, там я сделал товарооборот ехать не хочу, вы мне 50 тысяч там наличка отдайте, это не принимается а, все, что я вам показываю, это сделано для вашего личностного роста то есть вот такие жилища возле моря, красота вот такая. То есть все организовано: продукты питания, проживание. Ваша задача только прилететь на место, и вас там будут за вами ухаживать, холить, лелеять, инструктировать, обучать. Что будет в это входить, я сейчас вам еще прочитаю. По Сибири я вам пока ничего не приготовил, просто не было времени, потому что эта идея только вчера у нас зародилась. То есть вот такие красоты. Вот так вот можно исполнять, вот так вот жить. То есть это все сделано для того, чтобы вы поработали и могли отдохнуть, расслабиться, зарядиться энергетически. Так же самое вы оттуда можете спокойно все цивилизованно вещать, вебинары, семинары, проводить сделки по мегаватт-контрактам. Помимо этого, вы там еще можете, не можете, а вы познакомитесь с другими людьми успешными, которые еще не знают про источники энергии. Приведу простой пример. Елена Реймхи у нас ездила э, отдыхать, и больше, то, самый большой товарооборот она сделала на отдыхе, потому что там э, познакомилась с людьми которые захотели участвовать в проекте Search Energy. причем часть людей, которых она встречала, они уже слышали про проект, но у них не было времени, то что они работают очень много по найму, с ним разобраться. И на отдыхе как раз выбралось время и отдохнуть, и услышать информацию, то есть на отдыхе очень эффективно людям давать информацию, потому что вы заходите, находитесь постоянно там за одним столом, в одном отеле, в одном бассейне, у вас всегда есть время для общения. Смотрим, то есть, да, видим, что отдых не дороже 30 тысяч здесь. Компания выделяет 50 тысяч рублей, то есть, там на шоколад, мармелад, на все изобилие, на все изыскания, которые вы хотите, самый лучший уровень отдыха. Дальше мы переходим к отелям на острове Панган. Так, ну возьмем самые, да, девять и два. И пробежимся по нему. Так, как тут увеличить? Но здесь экран, что-то не вижу. Ну, пусть будет так. То есть за вами там все стирают, убирают, ухаживают, меняют. То есть вы полностью, понимаете, вы э, отдаляетесь вообще от бытовых вопросов, которые нужно в семье делать. Там стирать э, белье, жарить, э, варить, э, убираться. То есть вы не тратите на это время, за вас делают другие люди, вы все получаете в полном комплекте, и ваш творческий потенциал, ваше сознание, ваше внимание полностью сосредоточено на вашем духовном росте, на вашем финансовом благополучии и на проведение, на обучение, ну, изучение вообще компании, источник энергии ну то есть вы сами это почувствуете и поймете что именно вот этот старт как раз и нужен всем людям на старте потому что на сегодняшний день сразу сложилась ситуация когда приходят новички в компанию им сложно там сделать 1 миллион товарооборот но не Большинство, но есть люди, есть люди, как везде, у которых получается, у которых не получается, но есть желание. И вот как раз вот этот отдых, тренинги, они позволят человеку выйти за рамки его сегодняшнего сознания, мировосприятия. То есть человек выйдет за социальные нормы, за их пределы. У него раскроется, расширится мировоззрение, и он будет покорять этот мир, зарядиться энергетикой. Сила, воли духа, все в человеке прям восстановится и начнет изобиловать, быть в изобилии. Ну, вкратце я вам расскажу, что вас ждет. Мы обеспечиваем пошаговые действия от покупки билета на самолет до приезда на сам остров. Подборку отеля и честную аренду байка. Отдых на острове будет незабываемым. Что будет включено? Подборка билета на самолет и простраивание маршрута до острова. Подборка отеля. Правила пользования навигатором. Аренда байков. При необходимости краткий курс обучения. Права не нужны. Экскурсии по острову. Пляжи, водопады, тусовочные места, закрытые пляжи. Физические нагрузки, зарядка, тренажеры, правила. Обращу, обращаю ваше внимание, физические нагрузки, зарядки, тренажеры правила, духовные практики, йога, правильное питание, вегетарианство, сыроедение. То есть вы получите кучу знаний, программы и попрактикуете на своем организме, поэкспериментируйте посмотрите, как на вас это реагирует и как реагирует на это ваш организм. Дополнительно, питание, кафе. Кафе, фудкорты, бюджетное место от 100 рублей, веганское, обычное. Посетите сауны, бани, массажные салоны. Там всякие масла в вас будут втирать. Там будут за вами ухаживать. Ну, просто обалдеть. Кайсерфинг, дайвинг, экскурсии на другие острова катание на гидроциклах водный мотоцикл массаж и спа процедуры ночные клубы <coughs> и вот это всего лишь тот минимум который мы успели сегодня вам составить и он будет более подробно э, в красивой обертке в, э, выложен э, и презентован до 1 июня и с 1 июня эта программа вся запустится даже возможно раньше то есть как будет готово, ну просто максимальный срок до 1 июня. И каждый из вас, есть уже люди, там их порядка 20 человек, кто выполнит, да даже больше уже, там человек 30 выполнили данную квалификацию. И вот просто оброшу, обращу ваше внимание на тот момент, то есть сейчас открою сайт компании Search Energy, <coughs> источники энергии, и обращу внимание ваше. На тот момент, ребята, каждый из вас работал на работе, занимался бизнесом, проработал много лет, пошел кто-то на пенсию, кто-то раз в год ходит в отпуск, но не, до сих пор никуда не ездил, не отдыхал, потому что не хватает отпускных. Компания, источник энергии рвет все шаблоны в голове людей просто э, своими масштабами, своими поступками, своими вознаграждениями, своими э, условиями работы каждого человека. То есть вы всего лишь за один день можете сделать товарооборот в 500 тысяч рублей. За один день и уже поехать на каникулы. Кто-то сделает за неделю, но используя вот эти инструменты продвижения в социальных сетях, те люди, кто их использует, я уже, практика показала, я уже вижу, вижу каждый день этих и новых испеченных людей, которые сделали товарооборот в 500 тысяч рублей, ну максимум даже за месяц. Но за месяц просто лениво это можно сделать. И вы за работы один месяц в компании, вы получаете такой великолепный отдых. Заряжаетесь энергией и дальше начинаете двигаться еще в больших масштабах. И дальше. Дальше мы переключаемся э, на следующие вознаграждения. Когда вы сделали товарооборот в 1 миллион рублей, вы получаете в подарок смартфон Apple iPhone 8, 8 Plus 256 гигабайт стоимостью 73 490 рублей. И ваша партнерская программа с 10% процентов расширяется на 20%. То есть вы каждой закупки с мегаваттов купили на 100 тысяч вам отгружают на 120 тысяч рублей, то есть на 20% больше мегаватт-контрактов вам отгружают. Третий пункт. Партнеры, сделавшие товарооборот по продажам мегаватт-контрактов 4 миллиона рублей, получают в подарок ноутбук Apple MacBook Pro 15, то есть с бар панелью седьмого поколения процессор, 16 гигабайт оперативная память, 2 терабайта жесткий диск, стоимостью 291 990 рублей. Уже в интернете есть много отзывов людей, получивших айфоны. Есть уже десятки отзывов людей, получивших макбуки PRO за сделанную работу, помимо всех вознаграждений. То есть... От 4 миллионов рублей у вас еще партнерская программа плюс 30% к вашим закупкам мегаватт контрактов. То есть вы получаете плюс 30%. Каждой закупки купили на 100 тысяч рублей, получили на 130 тысяч в мегаватт контрактов. Которые, которые, как вы знаете, еще, то есть вы получили вроде бы 30% вознаграждения, да, но в виде мегаватт контрактов. И, например, вы вчера... Получили э, свои мегаватт-контракты, допустим, 1000 мегаватт-контрактов в виде ну, вот этих 30%, к примеру, и они стоили 120 э, рублей. То есть вы получили вознаграждение 120 тысяч рублей, получается, по факту, в виде мегаватт-контрактов. Но сегодня, 16 мая, и мегаватт-контракты стали стоить 170 рублей, и ваш капитал... Уже не 30%, которые вам э, компания дала в качестве вознаграждения дополнительного. У вас уже 170 рублей за контракт. И умножайте, у вас произошел рост, если тут берем 1000 мегаватт контрактов, да, от 1000 акций, то у вас прирост 50 тысяч рублей за одни сутки только. То есть было 120 тысяч, стало 170 тысяч рублей на 1000 мегаватт контрактов. И дальше они у вас растут растут растут растут и вы в любой момент нужно вам на проживание на продукты на одежду куда-то поехать э, визитки заказать рекламу заказать в газете интервью дать на телевизионном канале про источники энергии вы берете продаете часть мегаватт контрактов э, часть сохраняете и на эти деньги вырученные фиатные деньги Просто двигаетесь, тратите их на сегодняшнюю свою жизнь. Но денег и процент роста акций такой большой, что вы просто не будете успевать их тратить. Ну, тратить я имею в виду полностью. Дальше. Партнеры, сделавшие товарооборот по продажам мегаватт-контрактов, это вот новое еще дополнение, в 10 миллионов рублей. Получают в подарок криптокошелек призм с удвоенным коэффициентами майнинга, с готовой структурой последователей и балансом кошелька 10 тысяч монет, что равняется 630 тысяч рублей. Кошелек Призм при таком балансе печатает вам новые монеты со скоростью 13,734 тысячных процентов в месяц. Для справочки Сбербанк по вкладу годовому дает вам 6% в год. Сбербанк дает 6% в год на ваш вклад. Вы получаете кошелек с 10 тысячами монет криптовалюты призм. Он вам печатает 13,734 тысячных, вернее, процентов в месяц. То есть за полмесяца вы получаете такой процент, который вы за год получаете в Сбербанке. Просто оцените. Этот подарок. Дальше мы считаем, то есть вы будете каждый месяц, если вы эти 10 тысяч монет не тратите, вам за месяц накапливается, напечатывается новых 1373 монеты. Одна монета равна 63 рубля, равна доллару. То есть этот доход в месяц вам кошелек приносит 86 499 рублей в месяц. Вам пассивный доход, ваша пенсия, я ее так назову. То есть вы получаете гарантированную пенсию. Чтобы обналичить эти монеты, вы просто переводите монеты мне в любой момент времени, и я вам перевожу фиатные деньги, рубли на вашу банковскую карту. Сделка занимает 3 минуты. То есть вы мне перевели монеты, допустим, тысячу монет, я вам перевел 63 тысячи рублей, там, Uh, ну, uh, посмотря какой курс, uh, курс у нас, uh, мы смотрим на сайте Unistream, uh, вот курс, по которому я покупаю, и курс, по которому я продаю монеты. То есть он меняется каждый день, uh, в зависимости от того, как доллар себя ведет, но в среднем он стабилен, то есть от 6 до 65 рублей. Партнерская программа остается также плюс 30%. Я не могу при всем желании ее менять, потому что у меня у самого только вот этот максимальный коэффициент. Почему так? Мы дальше по этому списку пробежимся. Поэтому вы получаете, представляете, да, вот ваш путь. Две недели примерно отработали, съездили на каникулы. Две недели отработали, получили iPhone. Две недели отработали, получили MacBook PRO. Две недели отработали, получили пенсию. 10 тысяч монет, кошелек призм с удвоенным коэффициентами майнинга с таким вот процентом. И партнерская программа везде дальше, уже, плюс 30%. Переходим дальше. Это когда вы сделали товарооборот 10 миллионов рублей. Следующая квалификация, это когда у вас товарооборот 20 миллионов рублей. Получаете в подарок моноблок Apple iMac Pro Xeon 18-ядерный процессор, 128 гигов оперативной памяти, 4 терабайта жесткий диск, 16-гигабайтная видеокарта стоимостью 949 990 рублей. Опять же, и партнерская программа плюс 30 мегаватт. Об этом моноблоке вы можете почитать в интернете, и вы не найдете ни одного отрицательного отзыва, потому что этот моноблок заключает в себе все лучшее на сегодняшний день, что имеется в компьютерной технике. То есть это просто невероятная машина, космос, галактика, там, я не знаю, целое мироздание по мощностям. То есть вы его получаете в подарок за сделанный товарооборот. Дальше. А, партнеры, сделавшие товарооборот по продаже мегаватт-контрактов в 30 миллионов рублей, получают в подарок новый автомобиль с автосалона. Подборка автомобиля индивидуально. А, индивидуально, то бишь мы обсуждаем с каждым человеком индивидуально его предпочтения, подбираем, а, рас определяем, сколько человек своими сделал действиями для компании. То есть оцениваем, сколько человек провел вебинаров, сколько человек провел семинаров, сколько человек сделал видеороликов, выложил в интернет о компании, открыл ли человек офис и работает ли с людьми, есть ли у него команда и так далее и тому подобное. Также остается программа партнерская плюс 30 мегаватт в подарок каждой закупке. Вот такое на сегодняшний день. Для того, чтобы кто-то сегодня будет смотреть это видео, кто начинающий партнер, и, дум, и говорил, и начнет говорить, блин, это недостижимые цифры, я вам скажу, сегодня, смотрим, 16 мая, мы первый вебинар компании записали 13 марта. То есть сегодня, вернее, 13 мая было всего лишь два месяца официальной в сети опубликованной работы компании полноценно. Два месяца, три дня назад. Я вам показываю сегодня тех людей, которые... Здесь еще не все внесены, потому что мне не сдали все сведения. Здесь еще есть люди, которые сделали миллионы оборотов. Елена Реймхи. 27 миллионов 420 тысяч э, рублей ее товарооборот за два месяца. Арсен Фудс 4 миллиона товарооборот за два месяца. Евгений Чайкин 2 миллиона 800 товарооборот. Илья Никонов, 2 миллиона 300. миллион семьсот миллион семьсот миллион шестьсот. Можете записать этих людей, обратиться к ним, э, поговорить, найти их в социальных сетях пообщаться и разузнать у них, как они это делают. Есть вот еще список людей, которые двигаются, растут потихонечку, стремятся к миллионерам, к тем, кто сделал миллионные обороты. И это не весь список этих людей, больше 50 человек уже. Это просто я фиксирую только тех, кто со мной работает напрямую и ну, закупается у меня там предоставляет информацию а, о том, какие у него товарообороты, как работает со структурой. На самом деле этих людей гораздо больше. То есть ну, даже сегодня, может быть, уже и сотни. Я уже счет потерял. Это только тех, кого я зафиксировал лично, кого лично знаю. Но у этих людей у всех команды. У всех команды. И каждый использует свои методы продвижения. И насколько они результативны. Вот, пожалуйста, смотрите, обращайтесь а, к этим ребятам. И пусть они с вами делятся вашим опытом. Они все выкладывают на своих YouTube-каналах, на своих социальных страницах, в социальных сетях. Просто заходите, читайте их страницу, записывайтесь на консультацию и двигайтесь. Дальше я вам расскажу, почему 30%. <coughs> на официальный сайт, вот давайте, вот здесь о компании, контакты. Это тоже важный момент, доверия. Здесь пока выложены только руководители отдела продаж. То есть моя фамилия, контакты из Олевского Дениса. С сегодняшнего дня проводится учет, с которыми продажи прошли с 1 по 15 мая. То есть за период с 1 по 15 мая. И те люди, которые... Сделали продажи согласно курса компании. Вот эти условия. Условия размещения официальных представителей на сайте. То есть 50, 30, 20. Продажа мегаватт-контрактов. Это в процентах. То есть 50 плюс 30 плюс 20 – это 100% продаж. Что это значит? Например, вы сделали на 248 тысяч рублей, закупились по 90 рублей а продаете по 120 рублей на сумму 321 тысяча Делим это на 2, равно это, то есть 50% высчитываем. То есть все легко отслеживается. А у нас на блокчейне по ссылке вашей, ссылка вот на ваш кошелек, вот она ссылочка, я ее ввожу в блокчейн и вижу, сколько контрактов, Актов вы продали за период с 1 по 15 мая в данном случае. Следующий период будет с, 15, с 16 мая по 1 июня. Вы, Допустим, вы продали на 321 тысячу рублей. Я делю э, это количество на 2. Получается, что 160 тысяч 500 рублей вы должны минимум закупиться в следующий период у компании. Именно у компании, чтобы в компанию пришли денежные средства. Работаете пополам, это все э, честно. То есть 50% вы закупились опять контрактами новыми в компании, и на 50% вы можете жить там сами, как хотите, так и распоряжаетесь. Но есть еще 20% у нас фонд. Формируется фонд. Фонд для чего нужен? Фонд – это наша подушка безопасности. Подушка безопасности – это как хранилище, как центральный банк в компании, в котором хранятся деньги, которые могут потратиться только в случае чрезвычайного какого-то положения. И э, они гарантируют выплаты дивидендов там, на акции всем акционерам. Как устроено, э, устроен фонд? Например, в фонде на сегодняшний день, там, ну, точно цифру не могу сказать, потому что фондом там занимаются люди, ну, например, в фонде 10 миллионов рублей, и нам э, нужно для того, чтобы масштабировать производство, нам, купить, нам нужно купить новый станок, да, и поставить его на предприятие, которое будет на этом предприятии изготавливать какую-то деталь на этом станке для генераторов. Мы на с... фонд берет. В кредит чтобы не тратить собственные средства эти 10 миллионов чтобы они лежали на балансе фонд берет кредит за рубежом покупает допустим в италии станок по нарезке лазером там пластин за 80 тысяч евро берет его в кредит там по 3-4 процента годовых и этот станок сдает в аренду на завод который поставляет нам эти детали то есть аренда будет гораздо выше, чем по банковский процент. Тем самым не в ущерб фонда и компании в целом, акционеров, мы выплачиваем кредит без траты своих собственных средств, еще получая прибыль. То есть за это платит сам завод, который у нас арендовал этот станок э, по резке э, пластин. Какой еще один момент мы этим вопросом решаем? Например, если бы этот завод э, в собственности имел этот станок, то сегодня бы он нам выпустил по договору пластины по 100 рублей за штуку, понял бы хозяин завода, что это пользуется спросом, и мы готовы покупать в следующую партию, он бы нам выпустил по 1000 рублей. То есть искусственно завысил бы цену на изготавливаемую деталь. И нам бы некуда было деваться, потому что больше у нас покупать не у кого. Мы бы покупали и по 1000 рублей. Но это бы привело к тому, чтобы, к тому что выросла бы цена, сами представляете, за 100 рублей на 1000 только за одну пластинку. А пластинок очень много в генераторе. Там сотни тысяч э, пластинок, смотря какой мощности генератор. Соответственно, себестоимость возросла бы в 10 раз только за счет пластинок. То есть 100 рублей, 1000 рублей в 10 раз. И не каждому человеку это было бы под силу купить такой генератор. Наша задача использовать такие инструменты финансовые для того, чтобы понижать стоимость генераторов, чтобы они были доступны для каждого человека. И поэтому мы все оборудование, которое будем приобретать, оно будет наше собственное, то есть принадлежать акционерам. И фонд это как раз инструмент взаимодействия с банками для э, покупки в лизинг, э, в кредит э, именно оборудования и сдачи его в аренду производства на заводы. Следовательно, если хозяин завода, подводим итог, да, если хозяин завода захотел поднять цену на производимые детали со 100 рублей до 1000, мы, соответственно, поднимаем арендную плату за станок. Тем самым мы регулируем баланс себестоимости нашей продукции целостной уже готовой продукции. И это только один из инструментов, которые я вам вот просто рассказал, о котором говорил Александр Сергеевич Кугушов, но он более, ну, не так развернутый, как я сейчас вам развернул. И это один из инструментов, по которым мы двигаемся. И так далее, и тому подобное. То есть цена на генераторы со временем постоянно будет уменьшаться. Почему это еще будет происходить? Следующий фактор. Те заводы, которые сегодня работают и вырабатывают электричество от сжигания угля, произведут первые промышленные генераторы. И эти заводы подключатся на эти генераторы. На наши генераторы подключатся и перестанут использовать дорогостоящее электричество от тепловых электростанций, от атомных электростанций от ГЭС. Соответственно, расходы на электричество будут стремиться к нулю, и выпуск, соответственно, себестоимость выпускаемой продукции будет уменьшаться в такой же геометрической прогрессии. И продукция компании Search Energy, источник энергии, с каждым месяцем, с каждым годом, с каждым днем будет постоянно в динамике уменьшаться в себестоимости. Это нужно просто понимать и делать все, чтобы это так и было. И от каждого из нас зависит э, этот результат. От каждого из вас, кто приложит к этому усилия, достижению результата. Помимо этого, все участники правовед Сибири получают мегаватт-контракты безоплатно. То есть те люди, которые покупали пакеты по ликвидации кредитов, по страховке, за сопровождение платили а, а, правоведам, получают пакеты. Э, на эту стоимость потраченных расходов, то есть если вы за 30 тысяч купили э, пакет документов правовед Сибирь, неважно, в 2015, 2016, семнадцатом, 2018 году, э, вы на эту стоимость получаете мегаватт контракта. То есть вы автоматически становитесь акционером полноправным э, компании «Источник энергии». Э, теперь я э, перехожу, переключаюсь. Друзья, так, отключилась, по нет? Ага, все видно. А, почти прошел час моего вещания, Этой информация, 40 минут радик потратил я почти час, час 40, это нормально для вебинара, не будем больше задерживать время, внимание. А, прошу каждого из вас, кто заинтересован а в успешном будущем, Своего, своих детей, внуков. А, внимательно пересмотреть этот вебинар еще раз. Пересмотреть другие вебинары. Пересмотреть все планерки а, компании Источник энергии. изучить весь материал подробно. Не крутите виска сразу. Изучите все детально, подробно. Разберитесь с информацией. Примите взвешенное решение. Не спешите с выводами. Из критикой и так далее. Тому подобное. Пришло время сделать мир экологически чистым. Пришло время озеленить планету. Хватит уже э, рвать нашу мать Землю, вырывать из нее недра, э, воровать кислород, вырезая леса, топя ими там, печку и так далее. Тому подобное. Все это приводит к крушению, к землетрясениям. К разлому земной коры, как Радик в начале вебинара все вам подсказал, рассказал, как это все происходит. Атомные электростанции провоцируют кучу залежей этих отходов радиоактивных, которые миллионы лет еще будут разлагаться. То есть они будут облучать наших детей, наших внуков и будущие поколения. И мы просто в сегодняшней ситуации неизбежно идем к вымиранию до нас человечество люди в экологически чистой среде жили сотни лет тысячи лет и умирали тогда когда захотели сегодня э, существует тенденция что ведется очень много э, войн по геноциду коренных жителей на нашей территории и это сигареты, алкоголь, наркотики, фармацевтика, там, сеть, аптеки и подобные, подобные всякие различные заведения, продукты питания, полуфабрикаты, промышленность и так далее тому подобное. Все настроено системой так, чтобы получать, извлекать прибыль из всего, в том числе и на смерти людей. Вы просто посмотрите вокруг, сколько ритуальных услуг, сколько кладбищ. Просто каждый день хоронят пачками людей. Хотя этого не должно происходить по природе своей. И только от нас, от каждого из вас сегодня зависит. Изменим мы окружающий мир в экологическую сторону? Будем ли мы жить столько, сколько мы захотим? Будем ли мы добывать... Uh, металлы не uh, способом добычи из земли и рвать ее, а электролизом. Я вам скажу еще несколько секретов, uh, общаясь с разными людьми, которые uh, знают, что такое алхимия, знают, что такое электролиз. Любые драгоценные металлы, если у вас есть источник энергии бесконечной, можно получать из, из любого материала. Бриллианты, золото и так далее и тому подобное. Можно из любого материала получать. Для этого нужно большое количество электричества. И ввиду того, что сегодня электричество от атомных электростанций, тепловых электростанций, оно по своей цене очень дорогое, а даже больше сказать, оно убыточное, пополняются вот эти расходы а, за счет бюджета, тепловые электростанции, они убыточные, и вот этот убыток покрывают за счет бюджета нашими налогами то есть того что с нас собирают налоги то есть нас собирают за электричество и плюс еще с нас собирают налоги и эти все налоги идут за оплату теплоэлектростанции за то что подвозили уголь потому что КПД у них отрицательное у тепловых электростанций то есть затрачивается больше ресурсов производится электричество на затраченные ресурсы время там добычу и производство всего этого электричества так вот мы как раз сегодня занимаемся, что мы меняем эту парадигму, этим мы и занимаемся. Я просто ну, рад, что у нас есть сегодня такая возможность в современное время это изменить. 10 лет назад этого нельзя было сделать, 20 лет назад этого нельзя было сделать, но сегодня пришло время. Кто бы что ни говорил, какими бы страхами там нас не окучивал, то, что нас нас там кто-то будет истреблять, нам будут сувать палки в колеса. Ребята, никто нам не будет сувать палки в колеса. Объясню причины. Например, у человека есть сеть заправок «Газпром». То есть это кажется, что это что-то принадлежит какой-то конкретной организации. Все организации принадлежат какому-то конкретному человеку, у которого такой же, такая же кожа кости, как у вас дети, родители, то есть... Он такой же самый, как и вы, две руки, две ноги, одна голова. И он просто до сегодняшнего времени не знал, как и что по-другому жить. Ему в школе, в университете навязали шаблон жизни. Рвать, красть, там, ну, заниматься вот тем, что истреблять, чем он, чем он занимается сегодня. Пожалуйста, есть сеть заправок у человека, мы не собираемся его лишать его бизнеса, мы просто мы хотим сделать ему еще больше доход. Каким образом? Сегодня он тратит деньги на то, чтобы разведывать новые территории для нефти, качать нефть. Тратит колоссальные средства на то, чтобы возвести эти вышки, чтобы транспортировать, контролировать воровство этих ресурсов. Нанимает кучу охраны, охрану над другой охраной, секьюрити там и так далее и тому подобное. Э, то есть э, начальник над начальником, зам над замом и так далее. Куча-куча ненужного аппарата. И это большие-большие расходы, за которые мы платим сегодня, подходя к кассе со своего кармана на заправочной станции, как пример. Это всего лишь один из примеров. Дальше вы уже сами развиваете логику. Но мы ему предоставляем возможность. Заменить все автозаправочные станции на электростанции. И каким образом? То есть нет, не будет никаких батареек, вилок там, что машина будет подъезжать, подъезжать включать вилку и заряжаться. Все очень просто. Вы пользуетесь сегодня различными компаниями: Apple, Samsung, там еще куча-куча всего сотовыми телефонами. Компания получает деньги только с продажи. Вашего гаджета, ну еще с каких-то приложений, с комиссии там за это приложение. Вот так же самое будет работать компания Источник энергии в будущем. То есть мы э, сделаем электромобили, в которых будет просто примерно вам сейчас говорю сим-карта. И вот я сим-карта, да, у меня Iota тариф, я плачу 1190 рублей. У меня безлимитно. То есть я безлимитно пишу сообщение. 1000, по-моему, 2000 минут у меня разговоров на любые телефоны в месяц, я не успею, их не выговариваю, а, безлимитный интернет, то есть это вот, по этому принципу, я просто раз в месяц заплатил 1190 рублей и разговариваю, пользуюсь этим устройством, автомобили будут так же то есть человек подъехал на электромобиле, 1000 рублей а, купил карточку, либо 1000, рублей положил в эту газовую колонку, да, запихнул тысячу рублей, которая на заправке, и пополнил свой баланс, счетчик. То есть и генератор на автомобиле показывает километраж, на который он пополнил. То есть и так с любыми другими производствами, с тепловыми электростанциями, там, с заводами, с фабриками, с пароходами, хоть с чем, все будет работать строго в таком режиме то есть мы ни у кого не собираемся забирать бизнес мы просто переквалифицируем этот бизнес собственник останется тот же а территориально там же самом, там там же будут вот эти заправочные станции но единственное что человек будет получать гораздо больше прибыли потому что у него не будет расходов которые я перечислил до этого вот эту идею уловите и с этим предложением, с такой идеологией просто давайте информацию другим людям. Встречайтесь с предпринимателями, которые платят за электричество. И спрашивайте, сколько, ты считал, сколько в себестоимость твоего продукта, допустим, даже простая парикмахерская. Вы зайдите в парикмахерскую и спросите, сколько они в месяц платят за электричество. Соответственно, если они, пример, да, если парикмахерская, например, дает 100 тысяч рублей прибыли, и 20 тысяч рублей в месяц она платит за электричество, то получается 20% стоимости за стрижку, это цена, сходит цена электричества. То есть 100 тысяч прибыль по парикмахерской и 20 тысяч платит за электричество. Это сумма очень маленькая для предпринимателей. Предприниматели в Красноярске платят 7, 8, 10 рублей за киловатт электроэнергии. Не так, как вот у нас на сайте объявлено правительством на 2018 год, что 3100, то есть 3 рубля 10 копеек киловатт. Это для физиков, для частных лиц, для квартир, домов. А предприниматели платят в 2-3 в раза дороже. И вы это найдете подтверждение. А продуктовые магазины, в которых холодильники, кондиционеры и так далее, и тому подобное, куча всего, все, что нужно подсвечивать, свет, кассы. Все это жрет энергию. Магазины, вот эти супермаркеты, ты, они платят сотни тысяч рублей в месяц. И они это закладывают в стоимость товара. И вот даже на парикмахерской, представьте, что если вы отдавали тысячу рублей за свою стрижку, женщины, девушки, они поймут, что тысяча рублей для подстричься, там, привести себя в порядок, парикмахерская, это ну, просто как семечки пощелкать, так сказать раз и выложил тысячу рублей, то если электричество будет от генератора нашего, то парикмахерская понизит цены на 20%. И стрижка уже будет не 1800 рублей. И как вы думаете, человек куда будет ходить? Там, где дешевле. И так во всем вы можете все взять, просчитать, и насколько упадут цены, а когда упадут цены на продукты, товары и услуги. Соответственно, мне нужно будет меньше. Мне вам нужно меньше работать, чтобы себя обеспечить э, первоочередными э, э, средствами для жизни, условиями для жизни. То есть, если у меня парикмахерская будет дешевле на 20%, продукты будут дешевле на 30%, автозаправочные станции будут на 50% дешевле. Да, это, соответственно, мне придется в 2-3 раза меньше времени тратить на то, чтобы работать. Если я работаю месяц, то мне придется всего лишь работать неделю, чтобы жить в таком же комфортном состоянии, как сегодня, но работать гораздо меньше. И вот это все мы, как раз решаем эти все вопросы. Вот я вам включил сегодня направление мысли, дальше вы уже сами развиваете. То есть я вам посадил зернышки информации, вы их поливайте, находите подтверждение, общаетесь, растите вот эти все плоды ваших Зернышко будет, росточек, цветочек, плод, стебель, там дерево, ствол и так далее. Потихонечку вы будете расти, получая эту информацию на вебинарах. И э, э, на этом как бы мы завершим да, э, эту встречу. Но я вам скажу, что обязательно перезаливайте все вебинары, которые есть. Перезаливайте видео Александра Сергеевича Кубушева. перезаливайте видео Александра Боброва, перезаливайте... Все видеоролики, связанные с источником энергии, на свои каналы и размещайте на свои социальные сети. Каждый из вас этими простыми действиями, бесплатными, строит очень быстро наше светлое будущее. Потому что сначала формируется информационное пространство, а потом происходит материализация. И когда вы это все перезаливаете, лайкаете, репостите на свои страницы, на, происходит наполнение информационного пространства, оно накачивается. И накачивается, и происходит на такой момент, когда уже пространство, вот это информационное, оно материализует наше окружающее пространство. И происходят события, которые нам нужны. То есть если мы это все на, вот таким позитивом заряжаем, если мы позитивно мыслим, если мы вот так вот творчески подходим к процессу, соответственно, мы будущее формируем таким успешным, в изобилии, богатым и так далее и тому подобное, здоровым. Делайте то же самое, каждый из вас, и будет всем успех и изобилие. Благодарю всех за внимание, ставьте палец вверх под видео. До скорых встреч! Радик у нас не выключает прямой эфир.